Вопросу. Итак, особенности групповой исследовательской работы. Основная цель групповой работы – это развитие мышления учащихся. В то же время эффективность групповой работы проявляется и в скорости решения, и в создании благоприятных условий для учебного самоопределения, и в формировании навыков организаторской работы, и, пожалуй, самое важное – в формировании рефлексивных способностей учащихся. Мы начинаем развитие формирования формирования простейших мыслительных навыков, умение ставить вопросы, обобщать, выделять части целого, устанавливать закономерности, делать заключения. Основной смысл групповой работы в продуцировании мышления и при том коллективного мышления. Коллективное мышление предполагает использование коммуникаций, понимания, работу с разными мыслительными предложениями, следовательно, оппонирование, защиту своей точки зрения и последующую рефлексию. Все это позволяет использовать групповую работу в образовательном процессе. Первым шагом в групповой работе является самоопределение учащихся. Участник группы должен обрести позицию по отношению к своей работе в группе. Этот процесс должен сориентировать учащихся на достижение определенных результатов. Он должен определить свое место в группе, свои взаимоотношения с другими участниками группы. И по мере втягивания учащихся в процессе самоопределения начинаются разворачиваться процессы исследования ситуации и исследования условий задачи, поставленной перед группой. Учащиеся оценивают возможности друг друга и прикидывают варианты взаимодействия и распределения позиций в группе. Поэтому группа должна быть небольшой, от 3 до 6 человек – Uh, учебный материал должен быть предложен учащимся соответственно. Да? С процессом самоопределения и анализа ситуации тесно переплетен процесс целеполагания и постановки задачи групповой работы. В учебной деятельности целеполагание опирается на понимание заданий и его условий. Иными словами, целью групповой работы является нахождение или построение способа решения поставленной задачи. То есть цель не столько... Решить или решать, сколько создать способ решения. Именно такое целеполагание делается осмысленным. Процесс мышления пронизывает групповое взаимодействие. Группа не обменивается мнениями, не ищет компромисса, не выбирает готовые решения. Группа размышляет. Понимание высказывания Понимание высказано в группе идей всеми участниками групповой работы, преодоление тупиковых ситуаций, выделение способа работы – все это обеспечивает процессами рефлексии. Рефлексия позволяет понять, что и как думают участники группы, критически оценить свои представления и свой способ работы. Она сопровождает рабочие процессы в группе и одновременно является специфической формой или даже обязательным этапом групповой работы. Очень важно обратить внимание на комплектование групп. Ученые экспериментальным путем доказали, что решение... Обучающихся, обучающих и воспитательных задач урока лучше всего осуществляется в гетерогенной группе, где создаются наиболее благоприятные условия для взаимодействия и сотрудничества. Оптимальным считается группа из пяти участников. При определении количества состава группы обязательно нужно помнить, что с увеличением численного состава снижается работоспособность соответственно и результативность. Другими словами, что чем больше группа, тем вероятнее, что найдутся участники, которые захотят отсидеться, не, выполняя, не принимая на себя какие-то функции. В процессе создания групп учащихся начинает определяться к будущей работе и искачать. В процессе создания груп учащиеся самоопределяются к будущей работе, работе, и группы поэтому могут различаться. То есть по типу работы одна группа проектирует, другая исследует, третья решает по проблему по теме работ, работы или по уровню сложности. Может группа создаваться учителями, может создаваться по желанию учащихся. При групповой работе функции учителя распределяются следующим образом. Ну, объяснение целей работы группы, деление учащихся на группы, распределение заданий, контроль за ходом групповой работы, попеременное участие в работе групп, но без навязывания точки, своей точки зрения. Затем отчет о выполнении задания, поощрение к самооценке и взаимооценке, ну и подведение итогов. Каким образом должна быть оформлена исследовательская работа? Обязательные элементы исследовательской работы – это введение, которое включает в себя цели задачи, актуальность, проблемы, гипотезу, основную часть – это содержание работы, теоретическую и практическую, и заключение, то есть итоги работы, выводы и рекомендации. Также исследовательская работа может содержать список использованных источников и приложения по необходимости. Это могут быть таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, фотографии и прочее. Тема работы должна быть формулирована кратко, а ее основные моменты расшифровываются уже в цели. Тема ⁇ это предмет, основное содержание рассуждений, изложений, творчества. Формулировка темы должна быть ясной по форме, то есть не должна содержать заумных фраз со словами и словосочетаниями, которые понятны только одному автору и узкому кругу приближенных. Название работы должно содержать ключевые слова, которые наиболее полно могут отражать, отражать сущность, сущность исследования. Для того, чтобы люди уже по одному назнанию могли бы хотя бы приблизительно понимать, о чем пойдет речь в данной работе. Название должно быть конкретным. Это значит, что следует избегать столь привычных слов паразитов типа некоторые определенные особые и так далее. Эти слова используют очень часто, несмотря на то, что никакой информационной нагрузки они не несут. Мы привыкаем этими словами, прикрываемся этими словами, когда оказываемся не в состоянии дать четкое название. Название должно внести в себе какую-то проблему или хотя бы некоторый намек на проблему. И последнее, что хочется сказать про название, оно должно быть компактным. То есть не слишком длинное название, да, чтобы к концу предложения забывалось сначала. Но после того, как мы назвались, определились с темой, мы выдвигаем гипотезу. Гипотеза от греческого гипотезис означает э, систему умозаключений, на основании которой прогнозируется результат исследований, эксперимента или э, опытного обучения. Или опытного обучения. Как же происходит формулирование гипотезы? Когда у учащихся возникает интерес к какой-либо ситуации, то первое, что он делает, это может быть даже неосознанно, это формулирует гипотезу, то есть научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений и требующего подтверждения. Ну, давайте рассмотрим простую ситуацию. Например, друзья поссорились и я предполагаю, что между ними пробежала черная кошка. То есть я выдвигаю гипотезу. Я предлагаю вам сейчас тоже подумать над этим вопросом. Пожалуйста, напишите в чате, какие еще могут быть варианты, почему друзья поссорились. Коллеги, пожалуйста, напишите ваше предположения. Выдвините гипотезу, почему друзья поссорились. Угу. Из-за игрушки, не поделили место в кинотеатре, не дал, не дал друг списать. То есть вы видите, что вариантов гипотез может быть много да, и выдвигаются они достаточно просто главное, чтобы мы правильно четко определили тему проблему исследования большое спасибо мы пойдем дальше итак, определив тему исследования, мы определяем объект и предмет изучения формулируем гипотезу и приступаем к ее проверке для этого нам необходимо поставить цель. Цель должна быть большой, она должна быть одна, а вот уже до задач для ее достижения обычно бывает несколько. Цель не должна дословно повторять тему работы или отличаться от нее лишь несколькими словами. Она должна ее расшифровывать, разворачивать. Цель может начинаться с таких слов, как выявление, оценка, анализ, разработка, изучение и так далее. Для достижения цели мы формулируем некоторые задачи. Да? Задачи у нас уже будут начинаться с глагола. Это некоторые Проблемы, которые требуют исследований и разрешения. Да? Они могут начинаться да, выявить, разработать, провести, решить, проанализировать, обобщить. То есть, что делать, что мы будем делать для того, чтобы достичь своей цели. Ну, Простой пример. Нужно купить новый компьютер. Это цель. И, конечно, из нее вытекают такие задачи, как определить, технические характеристики, определить конфигурацию, выбрать оптимальную фирму производителя, посмотреть прайс-листы компьютерных фирм, выбрать оптимальный вариант и заказать сборку. То есть решая последовательно одну задачу за другой, мы приближаемся к поставленной цели купить компьютер. Начиная свою... После того, как мы с вами определились с целями и задачами, да, у нас должен быть план исследования. Да. После того, как мы уже составили с вами задачи, то каждый этап достижения цели, он как раз будет складываться из решения задач. Чтобы составить план, нужно ответить на вопрос, как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем. Ну и список возможных ответов может звучать таким образом подумать самому, прочитать книги, посмотреть в кино, спросить у других людей, понаблюдать, провести эксперимент и так далее. То есть этот список можно продолжить. Ну и структура работы должна выглядеть следующим образом. Это должна быть сформулирована проблема, озвучена ее актуальность, выдвинута гипотеза, поставлена цель, цель и задача, написан план, по которому будет проводиться исследование, ход работы – это выполнение плана результаты описанные и в заключении должны быть выводы выводы обязательно должны согласовываться с целью и гипотезой да? то есть если мы предположили что ребята поссорились из-за того что между ними прибежала черная кошка то в выводах мы должны сказать что наше предположение было верным потому-то что потому, потому и потому-то, или э, наше предположение оказалось неверным, мы выяснили следующее. Ну и в заключение список использованных ресурсов. Начиная свое исследование, помните слова Дефелькуа. Дорога, лишенная препятствий и риска, обычно ведет в никуда. Я вам желаю успехов в ваших исследованиях.